всем привет дорогие друзья 15 марта в 20.00 состоится розыгрыш конкурса репостов который сейчас активно проходит в нашей группе вконтакте по поводу того что выплачено уже более 20 миллионов рублей в Surferner если вы еще не приняли участие я рекомендую вам это сделать пока еще есть время этот конкурс отличается от других просто потому что на этот раз 20 человек получат по 1000 рублей просто за репост этой записи и выполнение стандартных условий. Вступите в официальную группу ВКонтакте Surferner, сделайте репост этой записи и в комментарии к нему разместите свою реферальную ссылку для привлечения пользователей или рекламодателей. Можете в принципе две размещать. Далее нужно перейти на свою страницу ВКонтакте и закрепить опубликованный репост и не удалять его до завершения конкурса. Ну а сейчас минута подходит к концу и вы получите автоматически новый подарок. После получения подарка кликайте по кнопке под видео и участвуйте в конкурсе репостов. Я желаю вам успехов, 15 марта, ждем вас на розыгрыше.